Привет всем, вы смотрите видео в школе Джобса. Сегодня поговорим об идиомах в английском языке. Как мы знаем, идиомы – это устойчивые словосочетания, свойственных только одному языку. Например, в русском словосочетание «бить баклуши» никак до слова не переведешь на другой язык. И в английском тоже часто встречаются, и их надо знать для обогащения речи. To squirrel something away – копить или откладывать что-либо. Как это делают белки – откладывают еду на зиму. Пример употребления: John's salary is very low – But a few years ago, she started to squirrel money away. У Джан очень маленькая зарплата. Тем не менее, несколько лет назад она начала копить деньги. иго бива Человек много и охотно работающий. Трудоголик. Дословно переводится как страстный бобер. Пример. Сэм не трудоголик. Он ненавидит тяжелую работу. ириот box Телевизор. Здесь очень хорошо прослеживается то негативное влияние, которое оказывает телевизор на человека. Люди тупеют и перестают адекватно мыслить. Также в интернете его кличут зомбоящиком. To be of the moon. Быть на седьмом небе от счастья, от радости. Быть безумно счастливым. И пример употребления. My husband and I are expecting our first baby next summer. We're absolutely the moon. Мы с мужем следующим летом ждем первенцы. И мы на седьмом небе от счастья. Еще есть очень много разных идем. Интересуйтесь, развивайтесь и любите английский. Если видео было полезно, не забывайте подписаться на канал и вступить в группу ВКонтакте. С вами был Бостон. Пока.